Наши краснокнижные журавли на лужинке сидят. Интересно присоединяться к журавлям. вот и гуси на вечерочку летят вот куда вы все падаете очень далеко будем подбираться ближе прибывают и прибывают эшелоны ой как отлично ой красота еще где-то должны быть прибывать там сколько смотри как сейчас из-за угла вылетит да там их Ой. тьма тьмущая но они сейчас наверное они не, должны не они не улетят они, они сейчас передислокация тьма Ой. блин как они быстро летают сфокусироваться не могу на седьмом регионе, да? Да, в одиночку бы дембельский аккорд этого сезона бомбануть без конкурентов. Ничего, поле тут огромное. Найдем место под солнцем. Падают они опять. Да, падают, но... Слушай, ну мы никуда не поедем, да? Нет, остаемся. как надо, Да, все падают. Все туда за пупок, в низинку. Кажется, там уже, блин, и кусты рядом. Если им нравится, им не кусты, не ни столбы, да. ничего, Нет, не страшно. Им, им тут посраки никто не давал, походу. Поэтому они тут смелые. Такая. Видите, гусики. Прям с лесом. Прям с кустиками. Приготовились. Огонь! Красавцы, блядь. Сколько? Три. Я, блядь, по всем дальним стал стрелять. Я, я двух. Точно, сто процентов. Я этому упор не дал Марта, подай. ко мне! Подай! Ко мне! Подай! Так да, а где третий? Где-то вист! Падал, вист. Дай! Молодец, дай! Подай, марта подай! Подай! Вон еще Вист несет. Вист, Вист, апорт, апорт. Что Марк, это нет. такое? Апорт. Ко, Ко мне. Блять. С полем, пацаны. С полям. Вист. Дай. Дай. Что это такое? На место. Место, место Мартин! Ко мне. Ко мне. Лежать. Лежать я сказал. Лежать. Красиво. тихо справа нызенька идет все смотри, красота какая тише-тише готовимся приготовились Лежать, Мартин, даже не в твой. приготовились блядь, вообще, блядь. в носу ну так я же говорю что надо было бить он садится в носу. Садится. Ну, что, Сел. Над головой. Над головой вот этот, наверное, вернулся одиночка. Падает, красиво падает, да, пацаны? Вообще охуенно падает. Ну, Максим командуй. Хорошо. Место. За спиной. Сейчас, наверное, если будет перед нами. Сейчас он кружочек сделает и справа зайдет опять. Мартин. Место. Блин, за спину заходит. Опять за спину заходит. Есть место! А? Без понятия. На месте, Все на месте. Да, Видишь, чуть-чуть за голову заходят на кругу. Нет, нет, нет, нет, нет, нет! нет. Место! Сука, место! Место! Ко мне! Место! место блядь, Ко мне! Блядь. Сюда! Место, блядь! Тише, тише, тише, тише, Нас не видели почти. Блядь, блядь! Данила, ну мы же договорились, что командует. Блять, блядь! Собака, не получила. Гости не сели, блядь! Мы же за результат, Тише, тише, не кричи, Дима, тише! Да, Одиночки. Все нормально. Верхние шалоны не увидели. И не, услышали, не увидели. Сзади троечка, но высоковато. Из-за спины сейчас будет выходить. Приготовились. Огонь. Ну, он получил. Получил он. У него левое крыло да, свори, свори, свори. вон он он он он он он он он смотрите апорт а мой вес где Феред. весной там Феред. а вис же мой там по моему или не там да там несет блин какой он крепенький оказался да ко мне Ко мне, Марта, ко мне. Марта, ко мне. Вист, ко мне. Сейчас, круг почета. Ко, круг... ко мне, почет, а. ко мне, ко мне. Молодец, девочка. Был. Молодец, ко мне. Ко, ко мне. Ко, ко, мне. Ко, ко мне, сюда. Марта, место. Давай сюда, место. Да? Иди сюда. Сид дай молодец дай ну так он держался молодцом Оба, перед нами двоечка приготовились приготовились огонь давайте Успели, суки место Блядь. но уже мы понятное дело что в догонку уже лупили идет на нас одиночка на два часа готовимся место Да. Давай, подожди. Вперёд. Огонь. Так, я в него. Ну кто его знает, кто в него? Я попал в него. Лично ты, а кто же ещ? Блять, чья-то гильзия мне прямо в пятаться. я такой звости. Бал, блять. гумяш Ай, умница! Ай, молодец! Ай, ты красавчик! Вист ко мне! Сейчас еще круг почета бомбанет! Ко мне! Круг почета, ну конечно! Иди сюда! Ай, мой красавчик! Без круга почета не можешь! Дай! Дай! На место! тише тише тише тише тише тише тише Одиночка висит. Приготовились. Огонь. Вис наблюдает за ним он. Ладно, зашло б за облачко. Солнышко. Чтоб чуть они не блестели после дождичка. Справа заходят низко. Приготовились, возможно, будем бить. Что, блядь? О, солнце спряталось. Да. Есть шанс. Шараховый трудовик. Ну. Да и пролетает нормально. Не, у нас у нас упал. маскировка да у нас маскировка все хорошо их мокрая стая пугает ну, что не завернул на нас из-за спины сейчас будет выползать приготовились блин о ветерок подул сейчас завернет приготовились Бью, блядь. Бью, уже не не не ху... было боковой он вон он он плоский для нас Там. садится угу. пару метров над землей справа на нас идет готовимся готовимся готовимся готовимся Блин, далековато. Еще и блин. О! Приготовились. Данила, бей блять. Ага. Блин. Видишь, как-то он херовенько. Так, а сколько до него метров? Где-то было. Вон слева, он тихо, слева, слева, слева, слева. Парни, слева налетает. Падла. Ну, до него, в принципе, метров, если он там пролетает. А? Ну, да. Приготовились, приготовились. Огонь. Да мы же попали по ним, слышали? Сука! Ты слышал сколько раз мы по, по ним попали? Да! Хлопало! Бах-бах-бах-бах, блядь! Ты заряжал, бля! Натринали, бля! Место! Мы по ним попали на место Ну видишь, никто не упал и не падает. я Да-да-да, готовимся. Сука. Пацаны, готовы? Приготовились. 8.00. На огонь. Пизда ему было. Пизда ему должно быть. Давай, падай, падла. Падай, заебись. Вон а тот должен он, он наш. он А где ложись. мой аллигатор? Какого, а какого гуся Вист несет? Мы разве сбили? Да, а не гусь. мы, а я Это... Да Вдалеке, да? Но... Только Вист не, там, не там бегает мне кажется, левее, Он левее Ну сейчас, вон он заходит, левее видел, Да, При... приготовились справа Сходу будем бить, блять, и, и Вист бегает. Приготовились, дёма, огонь. Да Чё-то я не понял юмора. Задни же вообще его перевернуло. После успешного закрытия сезона охоты 2020 года будет, ты же не закрылся нет, я еще сейчас самое то было бы вот вот это вот но всем за руль поедем домой эх все в ожидании казанчик греется и вис тоже в ожидании с фингалом можно молодец